Бог не приемлет полумер. Если человек отдал Богу только половину своего сердца, а половину оставил себе, то такой человек не наследует Царство Божье. Он не сможет быть учеником Иисуса Христа. Он не сможет следовать за Ним. Так как в этой истории мы читаем, что когда богатый юноша подошел к Иисусу и сказал «Учитель благий», «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Тогда Иисус ему сказал, что тебе нужно соблюдать вот эти, вот эти заповеди. Он говорит, «Я соблюдаю их». Иисус говорит, «Тебе одного не достает, чтобы быть совершенным». И Иисус Христос возвещает ему совершенство. Он говорит ему, что ты должен быть совершенен. И для того, чтобы быть тебе совершенным, как Отец наш Небесный совершен, тебе нужно продать все свое имение, раздать его, а потом прийти и следовать за Иисусом Христом. Тогда этот человек опечалился. И я не знаю, что опечалило его больше: то, что ему нужно продать все свое имение и раздать его, или то, что ему придется следовать за Иисусом Христом, что намного сложнее, но намного приятнее и радостнее. Вот вам живой пример человека который решил служить Господу по-своему, он не захотел быть совершенным, он не выбрал путь совершенства. И, и Господь говорит, будьте святы, как я свят. И Господь говорит, будьте совершенны, как, как Отец ваш Небесный, совершен. А полумеры Богу не нужны. Если человек говорит, что я хочу служить Господу по-своему, я люблю Бога, но я также люблю свой бизнес, я люблю свою семью, я люблю своих друзей, я люблю еще что-то какое-то хобби свое. То такой человек своим половинчатым сердцем не сможет служить Господу Богу. Или ты служишь всем своим сердцем и любишь Бога всем своим сердцем, и тогда все остальное тебе прилагается а это значит, что у тебя будет все в порядке и в семье, у тебя будет все в порядке и на работе. И, и во всех остальных сферах. Либо ты просто не подходишь для Царства Божьего, либо ты просто идешь в погибель. Поэтому отдай все свое сердце Господу Богу и не играй с Ним в религию, не играй с Богом в игры. Становись серьезным. Да благословит вас Господь наш Иисус. Я вам приведу аналогичный пример. Когда-то одному проповеднику задали, если может быть такого слышали, Дмитрия Беспалова с Канады, миссионерского проповедника, О, ему задали вопрос. Брат Дмитрий, как вы думаете? Вот. Ну, но наоборот, он проповедовал телевизора э, э, телевизорах, что они зло приносят и что нельзя. Ну и им кто-то ему кто-то из вопрос задал. А у вас есть Дмитрий Беспалов Ну да, есть. О, на смех подняли, типа его, понимаете? Он поднял Библию и сказал, «Вот мой телевизор, 66 каналов и антенна на Голгофе». Вот. Я хочу сказать, да, вроде бы там и нет греха в шахматы играть, да, но ты просто увлекаешься этим, и когда у тебя что-то получается, ты начинаешь возрастать в этом, а надо у а надо Боге возрастать. Ты просто зря теряешь время, ничего тебе шахматы не помогут, вот. Ну, вроде бы там, да, говорит, умственное развитие. Но я уверен, когда ты будешь вникать в Библию, в совершенный Божий закон, да, в закон свободы, то Он тебе, да, тебе даст благословение, Он тебе принесет все. Вы поняли меня? Что оно отвлекает от главного? Это все второстепенные вещи. Главное Иисус, святая Библия, служение Ему. Это главная наша цель. Потому что мы, те люди, которые к небу стремимся, правда, у нас есть цель. И надо этой цели достигнуть любым, любыми, сказать, путями. Только и в трудности, как Павел говорил, да, «Умею жить в изобилии, умею жить в скудости, научился всему, умею плакать с плачущими, умею радоваться с радующими», правда? Он умел это, потому что он, он шел за Богом, он искал Его, он сказал, для меня жизнь Христосу – смерть приобретения, правда. Для меня мир умер, и я умер для мира. Вот человек, который посвятил себя стопроцентно Богу. Я умер, говорю, для мира. Помню один рассказ. В поезде вот, едут люди, купейный вагон, три человека играют в карты. Вот. Ну и на одной станции заходит еще один брат верующий, и в тот же самый купей у него был билет, да? Место его. вот Заходит, и сразу три человека. О, хорошо, спасибо, что пришел весь четвертый, потому что мы ждем человека. А, давай, будем, а он нет, братья, у меня рук нет. Ну, не братья, сказал, нет, друзья там. вот и Друзья или товарищи, у меня нет рук. Начали смеяться, знаешь, ну как же рук у тебя нет? Руки руки же, вот твои руки, что ж ты, рук нет. Вот, мои руки Богу принадлежат, они не мои. А для этого дела у меня нет ни рук, ни ног, ни глаз, ничего. Я понимаю, да, люди поняли его. Она, ну расскажи, как это так. У нас вот проповедовать люди начали каяться. Вот это Божий человек, правда? Вот, не карты играет, не домино, не шашки, там, не шахматы, да. Хотя я говорю, там, да, для себя там какого-то, ну не знаю, это, это просто увлечение. Какая польза от этого? Ну какая? Ну, говорят, умственное развитие. И я уверяю вас, что если вы мозги свои заполните Божьим Словом, то оно вам всегда пригодится. Но, знаете, когда человек сегодня в интернете днем и ночью сидит, да, и различные мерзости смотрит, то он этим наполняет свои, свои мозги. Понимаете, а мозги наши это файлы, в которых все остается. Все остается. Вот. И в нужный момент сатана тебя включит этот файл, преподнесет пред твои глаза. Но когда я наполню свои мозги, свое сердце Божьим Словом, то если будут трудности, испытания, горе, беда, узы, темницы, да, там Господь будет питать меня, будет открывать в моей голове эти файлы с Божьим Словом, и я буду этим жить. Почему, братья, по 20 лет сидели, по 20, по 15, по 10, да, и выдержали? Вот. Великие ужасы были там а потому что Бог был с ним, потому что они были напитаны Божьим Словом, правда, не иначе. Ну а скажите сегодня, если в голове хоккей, футбол, да, бокс и друг, все тому подобное, да, ты все знаешь, все команды, всех игроков, какой счет, где кто как сыграл, ну, вроде бы говоря, для общего развития, понимаю, но мы все вот голову свою засоряем вот этим всем, понимаете? Я не говорю за человека мирского, я говорю за христиан. Если они себя наполнили Божьим Словом, да, они блажены, они в любом месте дадут ответ. Потому что в них в голове, в их мозгах вот это все есть. Да, ты, может, забыл, но в нужный момент Дух Святой даст тебе об этом знать. И придет тебе на память место из Писания. И в нужный момент, да, ты скажешь, так и так говорит Господь, так и так говорит Дух Святой, так и так говорит Библия. Почему? Потому что у тебя есть это. А если ты пустой, если ты сегодня к Богу спиной обернул, повернулся, да, и идешь по жизни, то ты идешь от Бога, а не к Богу, правда? А Бог что говорит сегодня? «Дети мои, повернитесь ко мне лицом, и лучи света правды моей вас осветят, и вы будете живы, и вы будете благословенны. В них есть и исцеление». Поднимите свои головы выше этого мира, смотрите в небо. Тогда Бог наполнит ваше сердце. И вы будете как тот сад, напоенный водою, правда? Как дерево, посаженное при потоках вод. Оно всегда зеленее, оно плод приносит. Почему? Потому что влага есть. Друзья мои, от избытка сердца говорят уста, правда? Так говорит Божье Слово. Чем ты сердце наполни свое, свои мозги, о том ты будешь говорить. Если ты в Боге и в Божьем Слове, то оно будет литься, будет идти одно за другим, потому что ты не наполнен, ты о нем говоришь. Ну, а если ты наполнишь себя чем-то другим, вот, то так Иаков сказал, братья мои, не может с одного отверстия источника течь горькая и сладкая вода. Не должно ему бить, бить, братья мои. Не может быть так, правда? Наполни себя хорошим. Хорошее дерево – приносит хорошие плоды, худое-худые, наоборот, не может быть. Поэтому, братья и сестры, друзья мои, пусть Бог вас и меня с вами благословит, чтобы мы, мы наполняли себя вот, Божьими заповедями, Божьим Словом, вот, и радовались в Боге, потому что Библия очень большая. Это богатство премудрости и славы, да, как Павел сказал, глубина. Слава Богу!